Здравствуйте, меня зовут Павел, мне 38 лет, я из Москвы, работаю по найму в известной иностранной компании Отвечаю за продажи крупным корпоративным заказчикам Мои познания в инвестировании заканчивались, как и у большинства людей, пожалуй, депозитом и покупкой недвижимости на стадии строительства для последующей перепродажи Ну и, наверное, классическая сдача квартиры в аренду, которая приносит доход в процентном отношении соизмеримым с тем же депозитом, что нельзя назвать интересным, как вы понимаете на данный момент весь мой ежемесячный доход – это исключительно зарплата. И я для себя решил, что, во-первых, пора уже получать пассивный доход и что-то в жизни менять, а во-вторых, закладывать фундамент финансовой независимости и свободы. Некоторое время назад, опять же, по незнанию, я на волне хайпа совершил ошибку, вложив достаточно крупную для себя сумму в майнинг криптовалют и до сих пор не вернул вложенных средств. В результате теперь я понимаю, что, во-первых, криптовалюту нельзя назвать инвестицией, так как это чистой воды луковица тюльпанов, о которых я узнал от Максима Петрова, а во-вторых, когда каждый обсуждает криптовалюту, наоборот, выходить из этого актива, но ну, никак не вкладывать последние деньги, желая получить сотни процентов прибыли, как это сделал, собственно, я и большинство других, к сожалению, горе-инвесторов. На просторах интернета, казалось бы, масса информации по инвестированию, но найти действительно профессионала с богатым опытом, что не менее важно, умеющего донести знания до человека, без базового финансового образования, крайне непросто. Я, прежде чем познакомиться с Максимом Петровым, искал, как и куда инвестировать. Также находил людей, которые готовы были обучать финансовой грамотности. Платил немалые деньги, но каждый раз был разочарован полученным объемом информации. То есть ее было просто недостаточно. Оставалась масса вопросов, многие вещи были просто сомнительными. Однажды я случайно нарвался на канал Максима Темченко и его клуба миллионеров. Узнал, что свой капитал он сколотил в частности с помощью Max Capital и Максима Петрова. Я оперативно изучил содержание экспресс-курса начинающего инвестора и принял решение пройти его. Основные причины очень простые. Максим Петров профессионал с подтвержденным профильным образованием и практикой в крупнейших компаниях а также неоспоримым доказательством своего успеха, внушительным капиталом, чем не могли похвастаться мои предыдущие учителя. То есть у них не было серьезных заработанных активов, при этом они чему-то пытаются научить других. Безусловно, обжегшись на других курсах, были сомнения, а стоит ли опять платить деньги ни за что. Но, честно говоря, я почти не раздумывал о приобретении экспресс-курса от Максима Петрова, так как он существенно отличается от того, что я проходил ранее. Максим говорил, что его позиция – давать больше, чем получаешь. Я могу точно подтвердить, что это действительно так. Объем информации, предоставляемой в рамках курса, даже превосходит ожидания. Что же я получил по итогам прохождения экспресс-курса? На данный момент я составил свой личный финансовый план. Понимаю, как диверсифицировать портфель по степени риска. Как анализировать показатели эффективности компании. Я смог самостоятельно составить портфель акций и начать инвестировать. И самый сложный, пожалуй, для меня момент, я бы сказал, это было даже неким откровением, это бескорыстная благотворительность. Но если быть честным, я еще не настолько в себе уверен, чтобы полностью контролировать свой портфель, поэтому принял решение продолжить обучение с командой Максима Петрова в рамках закрытого клуба инвесторов. Искренне рекомендую экспресс-курс начинающего инвестора каждому, кто задумывается о том, почему есть бедные, есть богатые, что нужно делать, чтобы разбогатеть кто хочет повысить уровень своей финансовой грамотности, тем, кто желает как минимум не потерять, а как максимум приумножить свой капитал во время экономического кризиса. Многие говорят, что мол, я не думаю об инвестировании, так как у меня нет накоплений. И это неправильно. Ведь для начала инвестирования не нужно большого капитала. Можно и нужно начать с минимальных сумм. В завершении пользуюсь случаем, Максим, хочу вас поблагодарить за ваш труд, вы помогаете людям добиться поставленных финансовых целей, выйти на качественный новый уровень жизни. А это крайне важно для каждого из нас. У меня на этом все. Спасибо за внимание.